Надоело обучение? Меня зовут Зайцев Алексей, я сетевик, я хочу сказать, что в сетевом маркетинге обучение полезно в малых дозах. Огромное количество сетевиков посещают 3-4-5 вебинаров в день, умудряются на презентации на одинаковые загонять своих людей, потом умудряются они посещать, обучаться, мотивироваться и так далее. Вы знаете, проходит полгода, голова пухнет. Результат не такой, как ожидал. Проходит год, но вебинары уже смотреть не хочу, потому что от всего подташнивает. Результат хуже гораздо, чем ожидал. Потому что проводят э, вебинары и обучение спикеры, которые ого-го, а я-то не ого-го. И поэтому люди, которые обучаются в слишком большом объеме, перестают обучаться, потому что им это надоело. Обучение хорошо тогда, когда вы полностью отрабатываете то, что вы получили с точки зрения знаний. А если нет, тогда вообще в принципе это не полезно. Сетевой маркетинг – это не передозировка обучения, а это всегда небольшое недо. Именно поэтому, на мой взгляд, сетевик должен больше уделять внимание именно рекрутированию и новым партнерам. Многие из нас смотрят различные ролики по продукту, различные вебинары о том, как правильно преуспеть, о том, как правильно делать то, как правильно делать то. Вот оцените, сколько времени вы провели с новыми людьми и сколько времени вы провели на вебинарах. Ядрен батон, если вы на вебинарах проводите больше времени, откуда у вас сеть будет, не будет ее. У вас будет загруз башки. Вам это надоест через очень короткое время, потому что чем больше в вас впихивать обучение, тем больше вы от этого устаете. Обучение точно так же, как и работа, имеет, ну, вот, студенты ходят в институт, устают от вуза, там, уж хотели бы вы продолжать учиться как студент, но там какие-то единицы, большинство людей нет. Именно поэтому я вас прошу, как сетевик, как коллега, как тот, кто преуспел и не очень понатеет по поводу обучения, я достаточно много обучаюсь, но я это делаю порциями. Чуть-чуть. Раз, раз, раз по ступенькам. Я точно так же рекомендую вам. Если вы развиваетесь и развиваете своих людей, сделайте дозированно свое обучение в этом бизнесе. Сделайте полное освоение тех навыков, которые к вам попадают. Если вы осваиваете их не полностью, тогда не обучайтесь им. Оставьте а это на потом. Я знаю много сетевиков, которые обучились, и у них это лежит, как помойка на компьютере. Вот не должно быть этого, потому что это то, что высасывает нашу энергию, то, на что мы ее тратим, то, что мы не реализовали, понимаете, то, что у нас остается как в нагрузке. Поэтому относитесь к обучению очень серьезно. Его лучше не до чем перья, помните об этом. Благодарю вас за просмотр этого видео. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.